Привет, земляне! С вами Брис! И Перпин! И сегодня мы будем бомбить! Ну как мы! Ты будешь бомбить! Я буду бомбить! Я сделала свой собственный мод по игре Friday Night Funk. И теперь Перпин закончен, да. А, наконец-то да. это была очень долгая и скрупулезная работа, так людей много над этим модом старались. Да. Я, честно говоря, очень-очень рада, что ты наконец-то завершила хоть свой один проект. Мы с Перпин поспорили. Да, мы поспорили, что я пройду эту игру за пять попыток на харде. Если Перпин сможет пройти этот мод, я должна буду ей нарисовать парочку артов по ее запросам, но если не сможет, то она будет в рисовательном рабстве у меня. Та-дам! Дисклеймер! The characters from the mod belong to the Brizakamura. The music belong to Archivog. Press space to visit the Instagram for the mod creator. Escape to play the game. А, ты еще и свой инстурок помнишь? <coughs> Очевидно. Блядь! Спасибо, что зашла мою Фу, ну шо, погнали. Who are you and what эм, are you doing here? Мне нравится, как Перпен делать, что не видела эти диалоги, учитывая, что она мне помогала писать. Да. Что ты, кто ты и что ты здесь делаешь? Я и мой бойфренд проходили, гуляли здесь на свидании и решили вернуться другим путем. Это переводчик. А, мы, мы хотели пойти по темным переулкам, которые выглядят опасно. Это не детская площадка для вас. Покиньте это место немедленно или вы ужалеете об этом. ты переводчик. Мой бойфренд сказал, что мы не вернемся никуда только через этот переулок. Если вы не уйдете, я кушу вас. Что? Ударю. Ой, да? Бойфренд сказал, что мы готовы сражаться. Почему твой бойфренд звучит как-то Об этом не... ты не должна задавать таких вопросов. Что ж, я предупредила вас. Я хочу, чтобы вы... Я, хоч... я хочу... Э, ты хочу забыла, что-то With э, something heavy, but только... Найти микрофон А, я поняла <laughs> Я хотела ударить вас чем-то тяжелым Но нашла только этот микрофон Я уничтожу вас О, Блэйд Приветик. Ему тут вообще не интересно, видимо. Да, конечно. Эй, ты что, ставила шиву? Ну, Олег же мне помогал сделать игру. Как я могла не вставить шиву за это? Мне чтобы похвалить, как все красиво выглядит в сравнении с демкой. Ну, да, но они типа начали двигаться. Ага, а помимо этого, они еще и... Блики у них появились. А ну тебя! Ты не сказала, ты не сказала, что тут будут другие цвета кнопочек. Я могу попутать, попутать. Это, это было очевидно. Значит, там анимация звездочек, посмотри. Да, я вижу, да, да. красивая анимация. Ай, блять, ай, блять, куда летишь? Ты птичка? Ты просто стрелка, стрелка на моих колготках, я тебя изничтожу. Знаешь, что я делаю со стрелками на колготках? А? А? Я замазу их лаком. С твоими волосами лаком пользоваться противопоказано. Так, ты что, пакуешь на мой близко, там охренела? Я увидела Ирена! <с> я увидела плакат с Иреном. На секунду но я увидела этот плакат. Это так тупо. Он выглядит абсолютно на 10 лет. <с> Что? <с> как ты? Как ты вообще смог? Окей, тебе повезло. Это потому, что я не бью детей теперь. Теперь мы можем пройти не так быстро. Я не пасую. Мои друзья будут смеяться надо мной. О, бедняжка. Она грустит. О, девочки встали. Это ее друзья? Не думаю, у нее нет друзей. Блэйду вообще лично пофиг. Опять! Нет, ребят. Тем более я вижу то, что много очков снимается за пропуски. Такая, знаешь, типа, сметение. Място тебе нравится. от страсти накаляется. Да, официально это моя самая любимая песня, она очень классная. Да, мне тоже она нравится. Не пошлая Молли, конечно, но все же. А ты разбила... Ой, не путь отвлекай, так уж и Не надо вот этого вот, ты заставляешь меня проигрывать. Да, ты вообще выигрываешь. <смех> ну вот видишь, а ты заставляешь меня проиграть. Все нормально, не переживай. Ты можешь нас побить, если хочешь. Я знаю, что ты не певица. Ты вообще художница вроде как? Да. Художник, у которого ОС художник. Да-да-да, пошутил. Я уже пошутила. Да ну, на! Ты... Ай блядь! Ай блядь! Ай блядь! БЛЯДЬ! А -а -а -а! Ой, один? Кажется, ты не вовремя пошутила, Слога, да? Пока, я не знала, что я в сосуду <с Ça> второй песни, блядь. Так, все, не отвлекай меня. Да мы поняли, мы тупые, одна ты хорошая. Опять институт. проигрыш тебя уже так подкосил. Ой-ой-ой. Да я видела, слышала бы твоего голоса, что ты очко уже расслабила, думала, мод изи, да, да, да? Думала, да. Хуй из жопы вытащишь, который с прошлого раза не остался. Ой, блять, хуй из жопы вытащишь. Очевидно, нехуй бежать, Бриз. Это она, типа, мне за то, что я ее оскорбила. Тут. Ага, вот и на повыбысь Она стоит. Не переживай, тебе. На меня уже был один раз. Но я вытащу из этой жопы. Что, что ты стоишь? Что? Не нравится, да, когда в очке чей-то хуйня Я не могу поймать темп! Не могу поймать темп! Блять! Что это за тупая, блядь? Что, что? Я не могу тем поймать, как они звучат. Как они звучат. Я даже не понимаю, как они звучат. Oh, боже. Что они поют? Что они поют? Что, что, что они поют? Я не понимаю, что они поют. Что они от меня хотят? Я нажимаю на кнопки. Этого недостаточно? Тебе предупредила, блядь, чтобы ты шла на... Я ты сказала, хочешь идти через аллею, нахуй, ты шла через аллею Я сама иди нахуй, блядь Ой, смотрите, какая мелодичная, красивая песня А давайте выпим кое-кого в сраку, да? Я уже две попытки прохитала, блядь папа А ты пробовала хотя бы один раз пройти свой мод? Тренер не играет. Ой, ой, тренер учит. Жизнь научила меня тому, что я просто говно. Зачем стараться? Я это сделала, но я не обязана это проходить. Пускай остальные страдают. Да, а потом люди, которые проходят моды, орут на них и говорят, они вообще его проходили сами. Да, но не я. Дело в том, что... Продолжение этого видоса мы записываем буквально через три дня после того, как я смогла пройти эту песню. То есть, да, если бы вам интересно было, проиграла я наш спор или нет, то просто в сухую. Мы сбились считать, сколько она раз проиграла. Нифига, она Ну как хрена ты. Вы представляете, записывать без перерыва четыре дня. Да. Я за что это что? время могла жизнь прожить. А представь, каково мне. Я просто сижу здесь 4 дня. <с utilise> и смотрю, <с uniformly> как ты ломаешь пальцы. И хоть бросишь мою приз: Ни за что. В смысле, ни за что. О, злая. Наконец-то. Now will лет блять, точно, на русском же нужно. Ну, теперь ты пустишь меня и моего бойфренда пройти? Ты такая тупая и наивная. Ты думаешь, ты можешь... Смеяться надо мной, насмехаться надо мной и уйти, не знаю, как это переводится. Я не отпущу, э, не, не позволю вам опозорить меня перед моими друзьями. ЧЁ? Ты, отвратительная до чертиков, девчонка, и твой восьмибитный пацан. Вы не должны были все это. Вам не следовало все это начинать. Покажите. Засуньте свой микрофон. Прекрати эта игра для детей Какие прекрасные диалоги Интересно, кто же их писал, да? Мы с тобой вдвоем Как тебе фон? Красивый фон, да? Ну он как этот, типа знаешь Они уже тут давно Уже огни города загорелись Да-да-да, реалистично я не удивлюсь, если у них там сейчас 4 утра где-то. С другой стороны, я тут дольше! Ой, Блэйд еще тоже этот такой типа охренел. Да, да, да, взгляд аж перевел, аж заинтересовало его все. Я до последнего, кстати, до последнего. Вот пока она стоит, мне все время кажется, как будто она сейчас продолжит. Блин. Все время цикл, до последнего. Ну, если мод наберет много просмотров, то да, она продолжит. О, боже. Итак, э, хочу подытожить, что я хочу сказать про этот мод. <связать> В итоге нужно мне все-таки высказать свое э, мнение, как человека, который прошел его первым на самом сложном э, уровне. Первым, не считая создателей мода. Мод хороший, во-первых, красивый, не считая второй песни. Что? <связать> Геймплей интересный. <связать> <связать> Стрелочки, говно. Биби надо дать первым за эти стрелочки. Но просраться они мне дали знатно, да. Ну, короче, я проиграла, можете выбирать, что буду рисовать. В первую очередь, это был большой челлендж для меня. Я в жизни не слышала, чтобы мою бриз кто-то настолько сильно ху**ил. Я, конечно, знала, что она ее будет ненавидеть, но я не была уверена, что все настолько будет плохо. Как говорит, мне понравилось, хочу еще. А знаете, кто больше всего поддерживал выход нашего видео, выход мода и будет поддерживать выход мода? Наши спонсоры, которые сидели в Дискорде, получили да, доступ чуть раньше, ну как чуть раньше, они увидели геймплей. Да, и они слышали все матерные слова, которыми я... Сила Бриз. еще те. В общем, если хотите в нашу дружную семью покупать, спонсорку. Да, на этом все. Всем спасибо. Всем. Всем пока. Пока. И не обижайте мою Бриз.